Всем хай! Св... Ой мое лампу задел! У меня длинная рука прям до потолка достает. Всем хай, с вами Юджин. И сегодня мы продолжаем играть в Spider-Man Моралис. У нас кажется финальный эпизод. Финальный эпизод. Мы вместе с Финой ходим по выставке, кайфуем, смотрим повсюду. Такие и хотим увидеть наш собственный экспонат. А наша задача-то какая? Осмотреть временную выставку. ...может однажды стать постоянным жилищем для ученых и исследователей. станции nice. Атрофия мышц. Так классно это все. Какать. Вакуумный унитаз. Я бы все это хотел, на самом деле, попробовать, потому что этот экспириенс того стоит. Быть одним из немногих человеческих существ, которые вообще находятся там, где ему быть не стоит. Где ему нельзя быть. Где Бог запретил. Где все сказали, не ходи. Ой, сорян, перебил тебя, Фин. Прости. О, хо -хо -хо. Вы только поглядите. А, -а, -а Рик. Это же ученые, отмеченные награды. Нам не сказали, что мы на особой экспозиции. Билеты нужны. А ты как прошел? Я купил билет. А как вы прошли? Купили билет. Станьте поближе, сделаю фотку. Давай ты в кадр, ты же нам помогал с проектом. Да, да, ладно, ладно. Подписка. А вот это будет вот сейчас. Так. Скажи, Алели. Ну нет, не скажу. А все. Ну, со спины, ну со спины, Фина, ну кто так делает? Фина, ты должна знать, я не желаю. Я Майлз. Ладно, ты уже это знаешь. Не знаю, что тебе еще сказать. Натравил меня своего бугая. Воу, воу, воу, воу, я ухожу. Просто ушел внезапно. Погодите. А давайте ка заменим. Не хватает средств. Нам, нам бы еще деталь найти. Я хочу этот костюм. Ладно, давайте возьмем классический спортивный костюм. Сразимся в последней битве, как Майлз. Вау. Давайте рядом. здесь станем невидимыми. Теперь надо сзади подойти. Получится режим ха да. Ха-ха-ха самого большого вырубили в режиме стейлс. Умрешь. А, Человек-паук не убивает же никого, точно. Удар! Удар мега силы божественной. Давай вот добьем, что ли? Кого тут можно добить? Кого добить? Кого? О, тебя добить, пока ты корчишь от боли. Вот настолько все хорошо у тебя. А, ладно. Тогда тебя... Опа! Ну, хорошо, ладно. Вот друг друга оба ударили. Но это ты точно не сможешь отразить. Смотри. Боль, страдания. Это я все тебе предоставлю. По справедливости. Блэч! Есть. Фина, иди сюда. Кто сломал? Уоу! Хорошо. Мы становимся невидимыми и просто по стелсу идем. Надо убрать всех наших... Где наши снайперы? Что за... Снайпер! А! Ха -ха. Вот он. Номер один. Уоу! Ты здесь? Тихо, аккуратненько. Главное не попасть-то под пулю. Она очень много схлевает мне хп. Очень много. О, видали, я что сделал? Видали, что я сделал? Я зарядил свою паутину супер-биошоком. Теперь он в биошоке. а а, -а! Танцуем и уворачиваемся. Уроди. Уворачиваемся. Все, уронить его. Уау, в сторону! Хорошо. Так этот мертв людей, какого можно. фига с ними, чем в Гарле. не должны не должны знать секундочку не тратим добивание не тратим вот вот это будет двойной даблкил сразу с одного удара где еще вон двое давай камуфляж ну давай же давай есть Давай-давай-давай, есть! Он прям смотрел на нас, он тупанул! Да сколько? Вау, рыцарь! Рыцарь в доспехах пришел! Победить подпольщиков! Наша цель! Вау! О, жесть! Ладно! По области! Так, зарядить. Надо зарядить. О, куда это мы улетели? В следующую зону. Ладно, все, мы в следующей зоне. Мобы не должны идти в следующую зону. Не положено. Воу! Да я же... Воу, нет! Давай, давай, добивание. Я хотел вообще-то на этого рыцаря применить добивание. Но применю тогда вот эту штуку. Думаю, ему понравится. ай яй яй яй яй тихо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Успокаиваемся. Получится? Не получится. Что это такое? Давайте наших друзей. Все, повреждай цель, повреждай цель. Умница. Так, ты в паутинке постоишь. Кстати, это хорошая мысль, мы должны вот так сделать. А, это было отражение, я думал, там два чувака стоит. Так, мы этого вынесли. О, -о, -о, -о, -о нет! Добивай. И лечись, добивай, лечись. Вот там какой-то взрыв, и, мне кажется, ему разорвало шейный позвонок полностью. Все, добили. Афина, до а мать твою. Что ж ты творишь? Ганки, ответь! Как идет эвакуация? Вы в безопасности? Как там мама? Мы добрались до нас. Держись там. Так все падает. плохо кажется. Ты где? Ганки! Только не ганки. Но, если ты меня слышишь, я уже иду. Держись там. Пожалуйста. Ну А нет, ганки. Мы подвели ганки. Не, не то, чтобы я особо волнуюсь про Ганки, честно. <смех> я особо не прикипел к персонажам этой игры. Не могу сказать, что кто-то мне... Меня... Ну, хорошо, дядя Аарон. Дядя Аарон немножко... С ним, по крайней мере, какая-то драма уже случилась. И его я люблю. Ну ладно, Фину. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть есть. Меня? Ганки! Ганки из Дэд. Забудь. Окей, okay, хорошо. Тихо, тихо, тихо, тихо. А что они делают? Они друг с другом дерутся? Ладно, я выберу тебя. Да, блин. Да просто ударим его, не знаю. Все, отлетай. Перчатки дурацкие бесят. Все. Камфляж. Где наш друг? Вон он. Понятно, надо всю эту группировку, да? Остановить войну. Получится остановить войну. Хрень какая-то. Получилась, не удар. Ладно, я думаю, уже прямое столкновение здесь. Все. Ничего не поделать. Что, больно? Парк прибыла под Бога. Работаем. Так, получилось. Они все прибывают. Надо зачистить парки, дачи их не оттеснить. Фу, как будто из него монетки посыпались. Так, он насмерть. Да я тебе помог, ты офигел что ли? Воу! Гранатометом! Гранатометом в меня! Черт возьми! Кажется я не смог остановить Эту ракету Разве что своей задницей Давайте попробуем вот так сделать Он прямо сзади тебя, если что И еще одного, давай сразу, хорош Так. Это было жестко. Он попал! Не попал! Повторяю, я не попал! Как мне стрелять, если я его не вижу? Есть? Кто еще? Где еще? Блин, весь город просто разрушен уже. Какого фига? Договориться, что ли, не могли? Дверью тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как плохо, как плохо сработано. Сражаюсь как могу, ребят. Сражаясь как могу, жму все кнопки Этот Чувак крутится, как перекати поле Камуфляж Камуфляж В сторону Сейчас попробуем отсюда поубивать их Смерть Смерть Нет, смерть не получилось Ну и нормально по области. Тут сразу двое. Оба гребут. Все? Нет, не все. Фу. Они друг в друга стреляют, прикиньте. Так, мне нужна вот эта крышка. Чуть-чуть не слил мне все способности мои. В сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Надо добить, добить его так, чтобы удар по области можно было сделать. Ладно, одного все же задел. Кто-то сверху, кто-то сверху, доступно добивание. В сторону. Где? Ну ты зря, ну ты зря, короче. Рано или тебя Что ты там сказала? Сдохни. Нам нужна Ч -ч -ч -ч -ч. А, ты меня увидела? <свеч> Господи, бедная женщина. Я просто изничтожил ее. Так, хорошо. Эти двое меня не видят. Кажется, меня видит вертолет. Есть. Второй готов. Фига как быстро не подыхают. Кажется, эти ребята слабее, чем... Чем из подполья. О, вот тут прикольный трюк. Я не знаю, как я его сделал. Все, упал. Точно разбился. Сколько еще? Раз, два. Камуфляж, давай, камуфляж. Не могу почему-то... Аккуратнее, вот с этими можно как-то. Как-то тихонечко. А, не получилось. Не показалось, что кнопка появилась. Стоп, в сторону. Есть! Давай, по стене, вперед. Как-нибудь. Хреново получилось. Ладно, давайте попробуем стелс Сейчас Стелс готов Вот сюда Еще двое Куда побежали? Куда? О, Они нас просто Они ведут нас, да? Мы, мы... Ганки! Ганки? В Тео. Очень много. Иди... Они в магазине Тео. Это рядом. Нам сперва надо разобраться с Роксоном и под полем. Зачистить улицу. Окей, я понял, задача ясна. А сколько их еще? Господи Иисусе. Атакую подбойную. Можно? Приходьте! Нельзя. Ну как-то так. Как-то так и звериной атакой. Сзади! Все, он сдох, да, кажется? Нет. Его еще можно пинать. Брось, Ах, они меня спалили. Видели, что? Заюзали тепловизор, Да. Мне надо в эпицентр. Вот сюда. <тит> Давайте. Давайте, дети мои. Теперь. Эм... Гравитационный. Стоп, погодите, у меня еще один есть. <тит> Что это было? Что это было? Ладно, камуфляж уже здесь не работает. Стоп! В сторону! Мы можем кинуть. Есть! Блин, я на, уже на автомате, на инстинктах просто тупо жму эти кнопки всякие. В сторону! В сторону! В сторону! В сторону! Убили! Ладно, <свист> ладно, это была финальная битва, очень сложная. Эм... Есть, ох, нифига себе, мина. Взрыв! Ему пофигу на маш. Ему пофигу на дверь было. А -а -а -а. Какая-то жесть! Да, сейчас прям совсем нелегко. Давай, крышкой. Нифига я отпрыгнул. Нифига я отпрыгнул. Нифига я отпрыгнул. Смотрите, эту шанс. Есть. Тихо, тихо, тихо, тихо. В сторону, в сторону. Камуфляж. Камуфляж. С поля боя свалить. Умер. Хотя бы умер в покое. Где-то там. Ладно сложно на нет. тут еще должен же быть босс потом мы с Фина должны будем сразиться да а еще с кем-нибудь из рокса нам будем сражаться на река дядя должен подоспеть тут все должны прийти просто жесть так по области Немного где-то нажал. Мне надо вот от этих вот уродов избавиться. Давай, есть. Опять что-то не то получилось. Я думал он по области ударит, я же жму правильные кнопки и умираю. Охренеть! Вот это замес Так, значит будем их вычленять стараться Один готов Давай, есть Теперь я думаю надо вот сюда Вот так Бросай наших, дружище. А, нет, нет, нет, нет. Камуфляжка. Окей, наверх. Все, камуфляжку не поюзать. Но мы еще можем воспользоваться вот этим. вот. Кого-нибудь еще мы можем пнуть. Хреновый был бросок. Блин, жесть какая. Фух. Блин, они меня закидывают. Вот это жесть. Надо ждать, пока камуфляв, камуфляв встановит-то. Все. Тихо. Они знают. Они, блин, знают. Так, их четверо. Ну ладно. Добивание. Нельзя добивание. Вот с тобой. Так, хорошо. Нет! Давай, вот, вот сейчас можно, да. Вот сейчас можно бить по области в сторону. Да сколько? Доступно добивание. Где? Все? Хорошо, последний чувак упал замертво. Ганки, ну где ты? Выбраться сможете? Кто там? Кто это там? Эй! Эй! Слушайте! Нужно выбираться отсюда! Я не смогу вынести вас всех! Что <связь> за... Она уже начала... О, сейчас ганки застрелят! Нет, не застрелят! Да, дядя! поменял настройки, ты уничтожишь не только Роксон Блазу ты испаришь весь Карлем. я не дам тебе снова меня обмануть она сильная Панифигана, как Доктор Осминог И, разумеется, мы оказались в зале с колоннами Так, я понял, нужно будет кидать ее же гранатами. Если плазу На, бей ее, бей ее! Она заслужила! Ударь ее, ударь ее! Вау! Какой не хороший бросок! Фига, до нее все равно от трудно уйти. Это одно и так, в сторону, в сторону, в сторону. Я Ладно, я понимаю, что камуфляж, вот это моя фишка. Юзаем камуфляж. Ой, что, я нажал не то. Это вообще как-то повлияло сейчас на нее? Кто это Я да, Охренеть. Почему ты мне не веришь? Кригер не мог бы не хватило. Хватило. Надо Это как, ни... вообще никак не влияет! Вы видели, что с камер произошло? Тут непонятную сторону откинулась. Так, нужно всего лишь один удар, один удар. Ой, блин. Если бы я мог все вернуть, не да, дай мне, да, дай мне, что нибудь сделать с тобой? Хорошо, кинув тебя этого чувака. Все, сражайся. Я <laughs> Все равно убили. Хорошо, я понял, что кидать ее вот этим как-то вообще бессмысленно. Давайте просто подберемся к ней поближе. Она знает где? Нет. Вот, вот я где. Их. Это уж не получится так. Отвлекаем. А, а, а, а. Давай на улицу. Я ее на улицу выкинул. Пригаты, не, не мог переделать реактор. Вас, господь, не хватило. Надо все остановить. Давай, добивание. О, <рогрочное> я не хочу. Поговорим. После отключения реактора. Не, ну Финна же, она же ученая, она тоже знает, что произойдет. Просто она ослеплена, получается, местью. Она вообще башкой не думает. Э, Финна, смотри, реактор уже на пределе. Еще немного, его не остановить. Нет, я больше не стану убегать. А -а -а! um, на нем просто тупит жестко уже. Если бы ты просто могла послушать или открыть глаза ну свои, ты... увидеть... Ну, что, Да все будет нормально. Пожалуйста, просто уходи! Прощу. Я не хочу этого делать! Да нет уж, придется тебя бить! Помоги мне остановить это! Или убей меня! Выбирай! Идем! Ты это чувствуешь? Ну-ка, ее, ее же бомба. Нет, ее не коца она. Давайте, его выкинем за пределы. Оу! Oh! <laughs> Черт. Я сам себе испортил, да, все? Так, хорошо. Вот здесь она слишком разозлилась. Это как в Mortal Kombat, когда ты раз нажал перкод каким-то oh, образом. А Я И, на... Хотел вам одну И на другую локацию переместился, в общем, вы помните. Если здание взорвется. Даже если весь Гарлен взорвется Камуфляж нужен, очень нужен камуфляж К тому же мы станем жертвой террористической атаки Какая-то в Скоро будет Роксен-Сити Всего yes. вам И подбрасываем Я остановлю его Но не так Я вообще уже не понимаю, что происходит. Ладно. С камеры какие-то жесткие проблемы. Я знаю, Рику, не смей Есть... Я тебя не вижу, зато Теперь ты меня видишь. Вот а -а -а. Охренеть просто. просто. Мы с этой фазы ведь начнем, правильно я понимаю? Да. О, королевская битва. Я только хотел сказать вам одну вещь, чтобы вы не волновались. Нам плевать, если здание взорвется. Даже если весь Гарлен взорвется. Вы что, не понимаете, что нас все застраховало? -то К тому же мы станем жертвой террористической атаки. Какая-то профилактика. Скоро будет, Давай, ну, да господи. Спасибо вам. Нет, я остановлю его. Но не так. Давай, подбрасывай. Да что ж его, такое? Он был бы не смей он я Короче, как только я пытаюсь эту штуку схватить, в меня сразу же летят снаряды. Это бесполезно. Но, Это просто меня отвлекает от обороны. Я хотел вам одну вещь. Вы нам плевать, все даже если весь гарден взорвется. Вы что, не понимаете, что у нас это страховка? К тому же мы Есть. станем жертвой террористической атаки. Дай опасность. мне в тебя попасть. Скоро будет Роксон Сити. Где, Где она? она? Так, камуфляж? Я остановлю его. Но не так. Ну, наконец-то. Немножко подобрался. Они уже не в попад болтаете ну уже все, Тебя уже устали. Не Нет, нереально, эту штуку нереально подхватывать. Стой на месте. Да, пожалуйста, пожалуйста, живи. Куда ты улетел? Ладно, мы прошли фазу, окей. Okay. У тебя была возможность уйти. Не заставляй убивать тебя. Ты проиграл. Почему ты борешься? Снова. Снова будем ее бить. Вот ты где! Чё, не получилось. Споткнулся, блин. Это Кошмар! Просто жесть, меня квасят. Я завершу начало. Я не понимаю, я не понимаю, что мне делать, сволочь. Так, только мои дети помогут мне. Нет? Давай, ну контратака, ну пожалуйста, успей. Есть. Молодец, ты там стараешься, я вижу. Вот, на тебе. Все, я понял. А короче, это активируется, когда я пытаюсь улететь в город. Нет. Охренеть. Моя паутинка здесь, так понимаю, особо ничего не дает, да? Давай, давай, дет ⁇ мо ⁇ Сразись с ней. И еще вот на... Он и просто <сосвязь> <связь> вычмаривал. Да что ты за косой такой паучок, сраный ты, боже мой! Что за трюки ты делаешь? Ему Что он делает? Что... Что ты... что ты... Что ты делаешь? Да ты мне помоги, пожалуйста! Жесть какая! Да иди сюда, уже все, Ну я убью тебя, я хочу убить! Все, упади, лети домой! Отдохни, проспись, тварь. Не останавливаться. Все, я понял, не останавливаться. Хорошо, как скажешь. Кому пляжку включил, напнул сзади добивание. Наконец, давай, добивание есть. Домой. Насколько... Я так и сказал ей, иди домой. Все, опять сцена. Надо лечиться, не забывай только. Все, хорошо. Ну, чтоб тебя, тебе, а? Ну, да что ты от меня ты хочешь? Не так, к ней нельзя подходить. Походу, это мне пытается сказать. Мне не преграда. Тогда убей меня. Колодец гравитационный. Получится? Ну что я должен сделать? Ладно, пусть будет так. Отлично, процессоры сломали. А, ну все, всему городу хана. Мне кажется, стоило позвонить Питеру уже давно, очень давно. Как мило. Мы-то не разбились, мышь паук человек. Это был прикольный момент. Вроде бы классический человек паукческий момент, когда он кто-то там падает, он пытается поймать, быстрее летит вниз, паутина использует вот это вот. Прости меня, было прям сильно. Это было очень сильно. Мне понравилось. У меня аж внутри где-то так. Ай боль, ай боль. Все, давай Иди. С силой воли, силой воли, вперед. Осталось... Мало. Еще чуть-чуть. Давай. Да ты успеешь. Почти. Ну давай. Ну все. Ну, здесь. В отличие от Рика, мне кажется, у нас есть шанс. Мы же супергерой. У нас же есть своя желтая сила. Желтая... Получилось? Оголенный просто, да, бугленный труп Майлза? Нет. Фина только умерла. Нет, нет, нет, нет, нет пожалуйста, нет. О, о, Майлз, о, о боже, скажи что-нибудь. Что будет со всеми этими людьми, которые в подполье? То есть они лишились лидера, но будут ли они делать свое дело дальше? Да, ну, это ж просто монтаж. Это дипвейк. Слышите меня? Вы хоть знаете, кто такой? Вам конец всем. Да, я вас... да, мы знаем. Да, я мы вас знаем. закопаю. Слышите? Все так, друзья. Саймон вот Крикер в тюрьме. Айрон Дэвис, он добродяга. Сдал его и Рокси. Дэвиса посадят, но может не надеяться. Думаю, из этой ситуации мы все вынесем в Музыка Скорее всего я ее сейчас заменил на монтаже Блин, ну какой же у тебя костюм? Просто шик. Да, я такой. Ага, да. Пит, нам когда-нибудь станет проще. Что-то, да. А что-то проще уже не будет. Для Роксона мы все были лишь расходным материалом. Я, Рик, Фина, весь Гарлем. Думаю, наша задача не оставлять подобное безнаказанным. Включим это в клятву паука. Начнем. Погнали. Да, нормуль, Хорош. и кадр в конце. Мне нравится. Ну что ж, концовка меня порадовала. Было прикольно. Было драматично. Вот это вот, прости меня. Вот это... А, прям... Вот это по-настоящему вызвало во мне чувство. И вот это стало вот эта вишенка. И стало вот этим вот финальным классным аккордом. Круто. Здорово. Добавить, в принципе, нечего. Мы прошли эту игру, как я и обещал. Конечно, не получилось прям каждый день выпускать, как я хотел, но ничего. И этот... Киберпанк немножко встрял. Я, <с> я даже не следил что затем, когда он выходит. Просто я внезапно увидел, что он вышел. Думаю такой, ну блин, киберпанк надо попробовать поиграть. Вот, и поэтому решил отвлечься от паука-человека. А почему они все седые и старые? Не знаю. А... Могу лишь сказать одно, одно такое но, мне не очень нравится, что эти игры слишком детские, про Человека-паука, слишком добрые, чересчур. Добрые, хотя очевидно, что тут делаются, особенно некоторые приемы есть, которые, ну блин, кроме как жестких увечий у людей больше ничего не должно оставлять. Да, там у многих там, супер броня, понятно все, но все равно, я столько... Голов, который без шлемов Бил об бордюры со всей дури Там все зубы, челюсть должна была Навсегда сломана быть Падение с крыши, которая внезапно Магнитится люди, паутиной не Непоятно кем пущенной Вот эти вот все, это такая, знаете, попытка Скрыть очевидные вещи Попытка Пелену такой перед глазами Типа, мол, вот мой наш персонаж супер добрый Чисто Как сказать чисто юридическая лазейка, знаете, чтобы оставлять нашу, ну, игру как бы в определенной возрастной категории. Соответственно, это все конвертируется просто в деньги. Когда больше, больше людей может поиграть в нее, больше денег это приносит, разумеется. Так что, в целом, в принципе, ничего плохого и ничего хорошего. Нейтрально. Просто иногда, знаете, когда уже тебе уже 33, ты хочешь каких-нибудь более таких э, тяжелых решений. Допустим, опять же, почему мне нравится «Паук» с Тоби Магуайром, потому что он побрутальней. Да и второй «Паук» с Эндрю Гарфилдом тоже прикольнее. Он по такой более взрослый, как мне кажется, чем э, Том Холландовский. Но Том Холландовский, тем не менее, очень-очень популярен. И рекорды ставит в продажу. Но это, думаю, еще, это, как сказать, влияние самой франшизы «Мстителей». Поскольку это все стало очень мега эпичным, то и в... новый Человек-паук, который так, знаете, всеми был долгожданный, он раз и появился в этой вселенной, и все кайфанули, и все просто. У них не было выбора, кроме как прикипеть к этому. Чтобы дальше кайфовать от всей вселенной. В целом, прикольно, поиграли, было весело, было бесево иногда, когда мне не получалось что-то. Но это нормальные эмоции, которые должна вызывать игра, ты должен. Не знаю, торопиться. Торопиться, жать кнопочки, чтобы у тебя получалось Должен и не всегда Иметь возможность сразу побеждать В этом-то суть игры Ты должен преодолевать препятствия, правильно? Смотрите, что это такое? Это что, тизер? Кто такой сидит в ванной? Как будто Нео Как будто Нео просыпается Чудо рождения Кто это рождается? Парация Робсон тонет в лавине судебных списков. Недавно избранный член городского совета Алила Морэна обратилась к ней с просьбой привлечь общественность к сбору фондов для помощи. Кто такой? Показатели в норме, кровообращение тоже. Коннерс. Мозговая активность порядка. Он там слишком давно. Осборн. Добрый угу. он ваш сын. Но Будь. его болезнь его. Куд. Возможно, мы не недооцениваем потенциальные риски. Я сказал! Вытащи! Это зеленый гоблин будет, да? Окей, было прикольно. Для меня Норман Осборн это Уильям Дефо. Опять же, с первого фильма Человека-паука. Их. На сегодня это все, друзья. Увидимся в следующих видосах. Прощаемся с Человеком-пауком Мауз Моралес. Не думаю, что я буду проходить предыдущего Человека-паука на PlayStation 4, который выходил. Я забыл, как он называется. по просто Человек-паук и все. Marvel, Человек-паук, да, что-то такое. Короче, не думаю, что я его буду проходить. Совсем уже не актуально. И... Хочу другие видосы, короче, поделать. Всякие. Спасибо, что были со мной в этом прохождении. Я знаю, нас было не так много. Есть такая странная фигня, вот чтобы, знаете, хочется просто поболтать на эту тему, пока титры идут. Есть такая вот вещь, что очень мало количество людей смотрят такие вот игры на моем канале. Словно такое ощущение иногда возникает, что я застрял в каком-то образе просто такого чувака из тренда Дипа. Из, Абнатики, из тех времен. И, естественно, мне, как человеку творческому, который многогранен, достаточно хочется иногда выходить из этого. Иногда хочется просто не, не, знаю, не быть той своей частью, а быть другой своей частью, может быть более спокойной, более рассудительной. И мне, допустим, вот если с точки зрения успешности канала было бы выгодно оставаться вот всегда вот тем, с баумышным чуваком, да? Не, не подумайте, я не играю роль. Мне нравится быть таким, мне нравится придуриваться. Я и в жизни такой. Я в жизни и спокойный, и сумасшедший, и люблю всякую хрень нести. Просто иногда, когда ты вот только э, гиперболизируешь свою часть вот эту вот сумасшедшую, да, ты от нее начинаешь сильно уставать, и поэтому хочется таких вот более спокойных вещей делать. А, вот как-то так. Такие игры, ну не такие, конечно, вот допустим, Киберпанк, позволяет немножко расслабиться чуть-чуть просто поиграть в игру и получить удовольствие что тоже прикольно вот поэтому вы пишите несомненно пишите всегда что вам нравится какие видео вам нравится я все равно это учитываю всегда мне тоже хочется чтобы вы получали удовольствие находясь в моей компании пишите всегда все что вы хотите не стесняйтесь я просто оставляю за собой право решать, что я буду в итоге делать. Просто мне кажется, что если я чувствую комфорт, делая видео, вы его чувствуете через экран. Ладненько. Большое всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Не забывайте про лайки, про комментарии, про все, все, все, все, все, что я обычно говорю в прощалке. Просто дадим друг другу 5 напоследок. Вы готовы? И 5.